Всем доброго времени суток. С вами Катамхали, советский крейсер 10 уровня Сталинград. Карта Атлантика. Есть одна цитаделька. Первый залп, и сразу удачно. 14 тысяч нанесенного урона. Так, игрока зовут Степ Steal. Еще один залп, и опять цитаделька, на этот раз из магами. Магами подумал, что одной цитадельки мало, подарю к я Сталинграду еще, да, подставляет борт и... Нет, Но тут же он отворачивает и снаряды летят мимо, два причем. Два все-таки попали, но рикошет. Ну здесь есть другой, вон желающий. Нет, Карно тоже борт убирает. Поэтому Сталинград все-таки решает помогами дать еще один зал, потому что тот как раз-таки довернул опять. И есть, есть еще одна цитаделька, уже третья в этом бою. Как-то неудачно карнот вражеский выкатился так сразу. Потерял почти всю прочность уже и первым отправляется в порт. Хотел, да, по-видимому, так подкатиться... Поиграть от носа, но не срослось. Где-то неудачно подставился. Не знаю, Фандер, может, там его так сильно наказал. Ну, можно изюму дать убор, дать дистанция немаленькая, но Сталинград может себе позволить. Даже с таких дистанций бронебойными снарядами наносить хороший урон. Но это не про данный зал. Два пробития, два пробития, Короче, урона не особо там получилось. что там венеция притормаживает где-то где-то была уничтожена союзная подводная лодка счет становится 1-1 по венеции залп неудачный снаряды пролетают мимо вражеский изюм потерял уже половину прочности значит там на восстанавливается продолжает идти бортом Ну там куда-то в корму снаряды зацепили слегка Всего 3000 единиц урона Сейчас Венеция будет в борт ставит. Так, Выкатилась, борт подставила еще, притормозила Ну и была за это наказана Сразу там 20 с лишним тысяч, две цитадельки Дымы надо было раньше врубать, да? до а то то, как ты получил урон, а то сразу как это... Как Скунс, блин! Испугался и на -на нафунял. Ну, правый фланг в принципе практически захвачен, да? Осталась там Венеция недобитая. Все остальные убежали. Исминец, скорее всего, тоже сейчас покинет этот фланг, да? Он понимает, что у Сталинграда есть РЛС, и... Лучше держаться подальше. Все, Венеция развернулась, ушла в другую сторону тоже. Все, фланг все бросает. Ну а что делать, когда здесь такой численный перевес у союзной команды? Лучше пойти пытать удачу где-то в другом. Да, все побежали, и я побежал. Что делал? В догоночку. Есть еще 5000 урона. У Венеции остается уже 15000 прочности. Второй уничтоженный противник противника. и еще две цитадельки, вытащены из Венеции, в общей сложности которых уже 7 В этом бою Сталинград пробил. Урон подбирается к 100 тысячам. Но при этом, хоть у противников меньше кораблей, получается 4 уничтоженных в союзной команде, а, не, у противников наоборот больше кораблей, да, что считают? 4-2. Наоборот, минус 2 союзные подводные лодки. Казалось бы, да, которым надо наоборот жить дольше всех. Но многие, наверное, просто еще не умеют играть на этом классе. Ну, хотя о чем тут говорить? Многие не умеют играть вообще ни на каких классах. <laughs> но без этого никак. Просто кто-то не умеет и не хочет учиться. Изюм Две точки у противника По кораблям тоже все плохо Пять из два уничтоженных Там в одиночестве смотрю на мини-карту На левом фланге остался союзный ленфорд Вот у нас Мусаси Ну, наверное, недолго ему там За островами прятаться Там авианосец еще сминец, крейсер. Пять попаданий, и все пять насквозь. Ну куда-то там по надстройкам снаряда прилетают. Кстати, можно обратить внимание на Таллина. У него всего там 11 тысяч прочности. Все, нету Таллина. Мусаси, союзный Мусаси постарался. О, как, как хорошо здесь, удачно. Пусть дистанция 20 километров, Гросс стоит бортом. вот все, как, как я и говорил, нету союзного Мусаси на левом плане. Противника получила преимущество. Хругу уничтожил Даринга. Тем самым увеличил все-таки команды. Шансы команды <laughs> на победу. Который пока что тает. Зюм все бежит, бежит, никак не убежит. Шесть рикошетов, одно пробитие. Изюм уходит из-за света. Ну, правильно. Если дистанция позволяет, иногда лучше уйти из-за света, дабы перестали по тебе стрелять, да, там, подождать, пока ремка откатится, восстановить какое-то количество прочности. Не достает глубинной бомбы. Нет, вот, по балау Можно. Кстати, удачный зал глубинными бомбами иногда прям ну, очень сильно, конечно, там наказывает подводную лодку. Ну, сейчас не особо удачный зал. По Магами. Остается у него 7000 прочности. Конечно, хотелось бы сначала Магами добрать. Нет, нет, хоть и восьмой уровень, но фугасами он, конечно, доставляет много неприятностей. Есть еще одна цитаделька и минус Магами. Союзный, союзный изменец начал захватывать точку Б. Сейчас с Гроссом стараться не сближаться на дистанцию работы ПМК. Нет-нет, а все-таки это неприятно. Есть почти 70 урона. Общий уже за 150 тысяч перевалил. Гросса остается всего 30 единиц прочности. Надо, конечно, добирать Гросса сейчас в первую очередь. Еще 3000, с которого снимается Калинград. С кормовых орудий можно дать по изюму. Ну, дабы Гросу Гроссу борт не подставлять. Хотя Гросс сейчас там другими делами занят. Он сейчас там хочет добрать союзный крейсер. Огонь на вражеском корабле. Там, я смотрю, немного прочности восстановил. Остается втроем против шестерых. Ситуация не из простых, но хотя бы две точки под контролем. Сейчас есть шанс Изюм уничтожить. ПВО в а, семь с половиной, но Изюма спасла, я смотрю, ремонтная команда. Торпеды прямо по курсу. Прямо кучно, кучно идут торпеды Сколько Сталинград торпеды поймает? Ни одной, да? Ну, ради этого пришлось использовать аварийку Две глубинные бомбы попадают в цель Изюм, по-моему, там в... в остров урезался инкор Готов, Изюм Ну, теперь дело за загросом Прочность у него там осталось немного Может, хватить одного залпа, если повезет Есть Повезло 3 в четыре остаются. Кто там? Подводная лодка захватывает точку Б. Москва. Идет Москва. Если Москва бортом, с Сталинграду это вообще семечка. Нет, все-таки доворачивает. Но тысяч при этом урона получает. там, я смотрю, остановился, но, наверное, пытается Москву обмануть. Но как ещё делать, да? Можно не только на маневре обманывать, а вот так вот. Ход прибавил, хода убавил. Есть почти 7000 по Москве. У Москвы хоть и прочности немногим поменьше, но танкует. Москва, я думаю, не хуже Сталинграда. Там да, такая неприятность. Я сначала сорю, тут торпеды, но нет, не хватило дальности. Ах, прям из-под носа увели. Сейчас шестой мог бы быть уничтоженный. Вот он, кто здесь торпеды торпедами баловался, Бенхом. Остаются тройна трои до конца боя, 5 минут по очкам, но противник немного впереди, надо захватывать торпеды точку Б. На всякий случай лучше захватить. Здесь прям тоже, прям рядом проходит торпеда от подводной Внимай, лодки. Я Еще и авианосец. У Сталинграда еще достаточно много прочности. Авианосных торпед можно особо не бояться. Они наносят не такой уж большой урон, как, а как корабельные торпеды. Но при этом получает затопление. 30 секунд придется получать урон. Зря сюда, конечно, Бенхун добрался. Сейчас ему авианосец не даст отсветиться. При этом, да, уже ушел из засвета. Все равно Сталинград умудрился попасть. Пошел захват точки Б. Ну, по-моему, до свидания, Бенхам. Опять из-под носа увели. Уже могло бы быть 7 уничтоженных у Сталинграда, но нет, всего 5. Ну, всего 5. 5 тоже хорошо, да. Это почти половина команды. Ну и плюс награды Кракенза это дается. засвечивается. Там подводная лодка, я смотрю. Подводную лодку на эсминце уничтожить не так-то и сложно. Нужна помощь с ПБО. Которого уже нет. Ну, прочности у Сталинграда достаточно. Надо захватывать точку Б и, ну, там, не знаю, стоит идти нет к подводной лодке. Можно просто по очкам, в принципе, этот бой дотянуть. Если авианосец на Сталинград обратит внимание, у него еще и, и само по себе ПВО неплохое. Да плюс и заградительный огонь еще. 4 штуки. До конца боя 3 минуты. Даже если сейчас там Лексингтон будет уничтожен. У Сталинграда все равно большие шансы просто по очкам выиграть. Ну, у Лексинг ну, у вражеского уже, я смотрю, наверное, там особо авиации-то не осталось. Да, ну что такое там? Вон 4 торпедоносца. Сейчас они все будут сбиты, и все, и я дальше что? Ну, может, еще там бобры со штурмами остались, конечно. Предлагает Ускорить, дабы не смотреть. Тут уже я не думаю, что будет что-то интересное, да. Ну, единственное плюс Сталинград набился и медальку. За сбитые самолеты.